Эй, меня зовут Абар Хибаров, и я с телеканала Шахидка ТВ. Когда же вы выпустите новые игру, такие как Portal 3, Team Fortress 3, Left for 4 3 моя самая любимая игра, да? Да я прошел ты в жопу, какие Team Fortress 3, я тебе зарежу, если не выпустить Half-Life 3. Ну, шовца, нож? Здарова, сосунок! Я Ньюэл, основатель компании Волф и повелитель Бэка. Вот. Вчера я лежал в ванной с деньгами, разглядывался на мускудистые ребрышки под соусом гаспачо и фаршированные молотом перцем. И тут я задумался, почему я должен лежать в своей ванне и разглядывать эту хуйню, когда я могу взять и сам сделать что-либо. Например, пойти пожрать. В своей карьере я потерял много хороших людей. Среди них были геи, азиаты, европейцы. Они все мне говорили сделать какие-либо игры, и они в конце каждой игры говорили какую-то непонятную цифру, которая не была известна ни мне, ни науке. В общем, я решил вам спеть рэпчик, рэпчик про эту неизвестную цифру. говоришь, что цифра, я, не, я знаю, не знаю, что, что, это, что такое. это такое, я не понимаю, я ты мне говоришь, сделай игру, но что, что за цифра, я не пойму, я не пойму. Ну в общем пришло время делать огромный анонс, самая знаменитая игра, которую когда вы либо видели, лучший шотер всех времен и народов. Экшен, которого ждут даже младенцы. И это Portal 4,